полный зал, и компания «Файперлик» волнует очень многих, я об этом говорил и в нашем предусе, и, и когда мы начинали общаться, потому что сказать, что мы сказали тут же «да» на коллекцию, конечно, этого не было, и мы очень долго переговаривали, мы очень долго думали, как начать контакт с компанией, потому что мы понимали, что для нас это ну, совершенно новый сегмент, и это иные даже размерные сетки и в одной и той же капсуле надо угодить было всем. И в связи с тем, что огромнейший опыт есть у компании Faberlic, и они доказали это не только цифрами в рублях, но я думаю, то, что и качественной рекламой, и подходом, европейским подходом. И так работают все большие интернациональные компании. Поэтому... Мы поняли, что это те партнеры и те интересные люди, которые нам не отказали ни в принтах, ни в вышивках. Да, я думаю, что, может быть, это чуть-чуть выше будет уже цена, чем это было в предыдущих коллекциях, но они так и закусили губу, но все-таки сделали так, как это надо. Плюс. Мы сделали и небольшие шоппинг-бэги, маленькие сумки специально для Фаберлик. И здесь мы сделали такие кодовые вещи, то, что дом больше всего любит. Это цветы, это птицы и вот эти ювелирные принты с ювелирными вышивками.